Здравствуйте, Андрей Андреевич. Моей дочери Александре на стопе бородавка и болит, а сверху завязала нитки три узла и сказала, когда эта нить сгниет, бородавка пропадет. Правильно все сделала? Нет, нет, не на бородавке надо, а на бородавку положить рисинку, потереть крест накрест крест бородавкой, бородавку и рисинкой, после чего вокруг рисинки необходимо завязать ниточку, желательно красную на три узла, и вот эту рисинку с ниточкой закопать куда-нибудь, где есть мокрое место, где это сгниет, и сказать, когда рисинка сгниет, бородавка пропадет.